Лаборатория Ильшата Аминова создана на базе кафедры телевещания и телепроизводства КФУ по инициативе ректора университета Ильшата Гафурова. Основом телевизионной журналистской деятельности студентов здесь обучает мастер своего дела, выпускник КФУ и уже генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов. Для будущих корреспондентов и ведущих здесь предоставляется большая площадка для развития. Студия звукозаписи, профессиональную аппаратуру И на будущее развитие у института уже есть свои планы. Леонид Гриевич Толчинский с которыми я сегодня общался, он рассказал мне о планах, которые сегодня стоят перед институтом. И я очень рад, что здесь будет организовано огромные оборудованные производящие студии, где, может быть, сделать программы любого уровня, включая ток-шоу включая различного рода аналитические программы. даже. Лаборатория Ильша Атаминов делится реальными историями своего карьерного роста, готовит студентов для работы на серьезных телеканалах, чтобы они могли сразу включиться в производственную практику. Директор телекомпании строго подходит к вопросу навыков журналиста. Журналист должен уметь брать интервью, правильно писать стендап, правильно монтировать, соблюдать определенные законы при монтаже, съемке, уметь излагать свою мысль, и достигать необходимых результатов в сюжете. Всему этому учат студентов на специальности телевидения. А смогут ли они стать настоящими акулами пера, зависит только от них. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.